15 июня, скважина номер один Скважина получилась 8 метров В этих местах скважина не глубокие, Есть по 6 метров Если дальше бурить, то вода будет железом Вот такой водонос Там нету жилы. Вот, этой женщине как раз вот он, водонос Сейчас покажу сколько воды мы потратили на эту скважину Там был полный баллон Сейчас мы еще с него прокачиваем скважину саму Ну вот, вот видно полоса, где вода была, он даже не полный был. Водички ушло немного, там сначала глина, глина, глина, а потом сразу водонос. Так что поглощение было небольшое. Сейчас прокачаем, поставим насосик и запустим. Первый запуск, первый запуск, шланг упал, насос поменял свой звук. Акварио, 6, акварио 60 стоит. Смотрим. Это, короче, Ну да, это солосок. Все... А, а, это насоса, жав, жавка днем да, да. Нет, так он лупит нормально. О, вот это я понимаю, вода идёт, это тот брызгит, сыпёт, а -а -а. я брызгаю. Ну, ну, еще... ну что, он, вот я сейчас нас, нас поставить, он будет сильнее, он, он, этот, этот по паспорту, о, все упало. У нас, короче, э, дает э, 80 литров в минуту. Ну, о, что Сейчас посмотрим, что он гуляет. Он, гуляет. Он еще не весь может быть фильтр работает, а может будет гулять. Вот метраж небольшой, сок это надо. Сока до зеркала. До зеркала метра... Метра да. Надо раскачивать это однозначно. до конца не обвалил. А right? фильтр еще может не весь работает, да. Если 6 метров зеркало, 6 метров зеркало, сама, сама скважина 2. Ну да, да, да, да, все правильно. А сейчас поставили свой, аквариум из-под пяткой. Нет. Пошла вода. Не зажимай, просто отпусти. Да сейчас, да. Заметно, да, как аквариум качает наш побольше. На руку возьми песочек идет нет? Ведро для этого ставить, а Не на, на, на, на руках. Не, ведро такое. Да нормально. О, ковсик, ковсик да, нормально. Дай, дай. Вот видите, смотрите, я сейчас теперь вот зажимаю рукой. Да ничего теперь не будет. Ну, естественно, потому что я знаю, что я говорю. Нет, потому что там уже обжало. Давай сейчас поставим этот насос, и я пережму. Будет пережимай, пережимай. Ну ка пошел? Куда я пошел? Насос ставит. Перекинули? Ага, Перекинули опять аквариум, поставили 60-ку. Вот теперь он должен в первый раз поднять, по идее. Ничего не а делай Вот а у него один, один, напор, один напор, Ну там если убрать еще это, этот, он чуть побольше будет. А не Нет, тебе не человек сказал, что это? Он вообще качает, вообще огонь качает. Смотри. Вот я пережал ему. Ну да. Отпустил. Давай, ждем. Смотри. Давай, раз, два. Ой, не падает. Обжала фильтр песком, вода пошла во всю свою мощь. Все. Давай еще раз, оп, раз, два, три, ой, не упал насос, не насос ни херает. это, как будто я не вижу, что скважина, не глубокая, компрессором не выкидывал, фильтр, <мышлен> ты, ты, ты прокачал малышком, он почти не качает малыш, там ничего не прокачал, в обратку, сейчас обжала фильтр весь песком, все, надо прокачивать и все, и забыть, и не спорить со старшими. Так, ну скважина пробурена, сейчас просто у нас спор возник с Александром. Поставили насос вот этот местный, родной, шестьдесятку Акварева. И напор начал падать. Вот когда шланг пальцем пережимаешь, вот он пережал шланг пальцем. И напор раз упал, там сейчас на видео было видно, видели. Салюх говорит, что этот насос типа постоял там у него сальники рассохлись и так далее, там диффузор сместился. Я говорю, что это просто скважина неглубокая. Вот. И еще не до конца обжала э, фильтр песочком, потому что компрессором, я видел, очень выкидывало слабо. И так оно и получилось в принципе, что поставили свой насос, напор не падал, потом поставили еще раз насос местный, там все обжалось уже, потому что нас, нас, наш насос помощнее, он дыванул, вакуум создал, песочек притянулся, все, уже ничего не падает, все нормально.